Сейчас я вкратце расскажу вам, как осуществлять таргетированный поиск людей в Фейсбуке. У нас существует такой сервис в настоящий момент, который еще работает под названием Search Back. Единственное, прошу иметь в виду, сразу говорили, все инструменты рано или поздно работать перестают. Search is Back сейчас уже активно банится Фейсбуком, активно ограничивается функционал, тем не менее использовать его можно. Вот Вот Ага. Вот как раз по поводу этого написано, то есть смотрите Facebook сделал, совершил изменения, мы сейчас работаем, чтобы это исправить, отлично, вот какие изменения, раньше можно было получить здесь любое количество людей по нужному нам таргету, сейчас это нас ограничивали, вот смотрите мы можем выбрать здесь вот поиск, кого друзей, не друзей. Друзей, друзей. И чтобы, например, дружить хорошо, нам нужно вот друзей, друзей выцепить. Пол, соответственно. Ну, давайте возьмем мужской пол. Интересы. мужчины и женщин. Возьмем мужской пол, который интересуется женщинами. Имейте в виду, что не все указывают это. Таргетирование. Далеко не все. Ну, можно взять для примера. Так, и, соответственно, какое семейное положение. Тоже кто-то указывает, кто-то нет, сами знаете, по статусам. Тем не менее, можно для разнообразия указать. И главное текущее положение. Ну, например, раньше можно было очень просто указать просто Юса, например. Еще дальше не уточнять, все, что у нас попытался увести от страны к городу, да? Просто Юсей, все. Соединенные Штаты. Да что ж такое. Он категорически не хочет страны. Категорически пытается увести. Все. И запускаем на поиск. Current location. То есть мы ищем мужчин. Друзей Друзей наших. по Интересующихся женщинами. По Соединенным Штатам. Так, вот, соответственно, у нас нарисовывается вот такая картина. Вот у нас нашлось какое-то количество людей, друзей в Соединенных Штатах. Беда в том, что больше 10 человек сейчас на данный момент все не выдает. Раньше выдавал огромный список, можно было до бесконечности дружить. Здесь понятно, что все это друзья друзей, поэтому дружиться будет достаточно легко. Можем проходить. Сервис известный. Если они, как сейчас обещают, пофигнут ошибку. Сделают, чтобы опять было, была выдача большого количества друзей, а не по 10 человекам. Будет замечательно. Если вот так останется в таком виде, с выдачей ограниченного количества людей, то есть обходные пути. Будем учиться их решать. Все. Спасибо за внимание.